Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Билыч, и сегодня у меня на обзоре карточка Aorus GTX 1080 Ti. Это не обычная ее версия, а Extreme Edition, которая отличается от обычной в первую очередь более высокими показателями по частоте ядра и, соответственно, видеопамяти. Ну что ж, давайте рассмотрим ее визуально и проверим на практике, на что она способна в современных игрушках. Сразу скажу, что карту я покупал за свои деньги в немецком магазине Computer Universe. Ссылочка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Итак, GTX 1080 Ti Extreme Edition поставляется вот в такой вот коробочке, внутри которой находится фирменный кейс с логотипом Aurus. Если кто-то еще не в курсе, то это новый бренд фирмы Gigabyte. Кейс, кроме карты, конечно же, содержит и другие вещи, например, конверт с конструкцией, драйверами и наклейками. Ну и помимо этого, разработчики позаботились о вас и добавили один переходник с двух 6-пиновых разъемов на один 8-пиновый. Что является очень хорошим решением, поскольку у многих людей старые блоки питания, где может не хватать 8-пиновых разъемов. Соответственно, какие-то китайские переходники 6-пин на 8, это очень плохое решение. Сама карта, как и обычно, находится в защитной антистатике, и также прикрыта весомым куском параалуна. Длина карты приличная, целых 293 мм, так что будьте осторожны, если у вас достаточно маленький корпус. И также нужно понимать, что привычным для экстрем серии является то, что карты очень даже толстые, и высота порядка пяти с половиной сантиметров. Но и это неспроста, друзья, поскольку под кожухом поместилась массивная система охлаждения, состоящая из двухсекционного радиатора. С тепловыми трубками, а также трех вентиляторов на 100 миллиметров на передней стороне карты. Максимальная скорость данных вентиляторов оказалась порядка 2870 оборотов в минуту, что достаточно много, скажете вы, и достаточно шумно, скажу я. Однако в ситуациях, как сейчас, то есть когда на улице плюс 30, это очень даже спасает, поскольку позволяет держать температуру карточки под полным вашим контролем. В целом, в температура не превышала 78-80 градусов, при этом вентиляторы работали, конечно же, не на полную, а лишь на 2000 оборотов в минуту, поэтому уровень шума был достаточно комфортным. Простой же карта работает в silent режиме, и ее вентиляторы не используются, благо массивный радиатор вполне справляется с охлаждением даже в таких условиях. Что же касается задней части карты, то тут у нас массивный металлический бэкплейт и также логотип ауруса с rgb подсветкой. Подсветка как и обычно настраивается через приложение согласно вашему вкусу. Все что хотите, то соответственно и делаете. Также есть вот такой вот медный лист с насечками, который находится над графическим процессором и который по заявлениям производителя должен способствовать его охлаждению. Хотя верится в эффективность данного решения, крайне с трудом. Питание карточки, как уже понятно, из переходника, помещенного в коробку, состоит из двух 8-пиновых разъемов. Нужно сказать, что под данную карту я бы рекомендовал вам брать блок питания не ниже 600-650 ватт. Что касается разъемов, то карта оснащена тремя HDMI, тремя DisplayPort и одним dvi Думаю, фанатов нескольких мониторов эта новость вполне порадует. Частоты GTX 1080 Ti Extreme Edition во всех ее трех режимах, а именно бесшумном, игровом и оверклокерском, вы можете видеть сейчас у себя на экране. К слову, тесты в играх проводились именно в последнем режиме, чтобы выжать максимум FPS. Но разгонять не стал, потому что разгон это слишком, скажем так, субъективная вещь. У кого-то получается, у кого-то нет, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Поэтому не считаю нужным это делать и показывать. В целом 1080 от ауруса достаточно хорошо приспособлена для разгона у нее вполне приличный запас по системе охлаждения а также хорошая компонентная база так что в дальнейшем рост частот лежит лишь в ваших руках и соответственно зависит от вашего умения и вашей удачи Итак, теперь друзья давайте перейдем непосредственно к тестам в играх сразу скажу что тестил я ее в разрешении 1080p в ультра настройках многие скажут что данная карта создана для 2К или 4К гейминга, да, друзья, играть в 2 к и в 4K в игре с ней можно, но я считаю, что 2K и 4K мониторов в стране еще не так много. Тем более, что в 1080p данной карточки с лихвой хватит на несколько лет гейминга на ультра настройках с хорошим FPS, в то время как в 4K FPS будет ниже, да и на настройки кое-где все-таки придется поскупиться. Полные характеристики тестовой машины вы сейчас видите у себя на экранах, и так поехали. Итак, первая игрушка – старушка GTA V. Ультра все настройки выкручены мною до предела, вручную, за исключением масштабирования. Вертикальная синхронизация, конечно же, отключена. И карта показывает себя просто отлично, даже в достаточно загруженной сцене, с кучей взрывов и прочей ваханалей. мы получаем 80-85 кадров в среднем. Порой FPS взлетает до 150, порой он опускается до 70, но Играть очень даже комфортно, загрузка карты при этом порядка 96-97%. Следующая игра Watch Dogs 2. Настройки дефолтные, ультра, выкручивать выше вручную я на самом деле не стал. Даже с данной картой FPS падает до 30-40 кадров. Что же касается ультра пресета, то средний FPS при езде по городу порядка 60 кадров. Как по мне для столь требовательной игры результат очень даже достойный. На открытой местности FPS может подниматься и выше, то есть до 80-85 кадров. Третья игра – новый Mass Effect Андромеда. Я тестил одну из начальных миссий по изучению планеты. Настройки, как и обычно, дефолтные, ультрапрессет. И здесь мы имеем 130 кадров в среднем с максимальными просадками до 100 кадров. Так что в общем и в целом владельцы мониторов свыше 100 Гц наконец-то могут насладиться всеми прелестями вот такой картинки. Да и поиграть в эту игру, скажем, 60 кадрами ФПС а на ультранастройках с монитором в 2К или даже 4К, видится очень даже реальным. Четвертая игрушка, моя любимая Battlefield 1. Как и обычно, максимальные настройки, шкала разрешения, заметьте, выкручена на 200%. То есть фактически компьютер обрабатывает картинку примерно в 4К. Я проводил тест на своей любимой карте Тень Гиганта на 64 человека, и средний FPS в мультиплеере оказался в районе 77 кадров. Просадки до 70 кадров и взлеты фпс свыше 85 а вполне нормальное зрелище. Так что опять-таки играть с приятной глазу картинкой и высоким фпс вполне даже реально. Следующая игрушка, любимая игра многих, а Ведьмак 3, все настройки вручную выкручены до предела, в том числе и нелюбимые многими Nvidia Hairworks. И в итоге в Новиграде на густо заселенной улице мы получаем средний FPS порядка 106 кадров в секунду. Опять-таки ничего не мешает поиграть на 2к или 4к мониторе с теми же настройками. Ну и напоследок последняя игрушка Deus Ex. Тут я не стал изобретать велосипед и проверял FPS бенчмарки. Но вот результаты были не очень однозначными. С максимальным восьмикратным сглаживанием, ультрапрессетом, а вы получите порядка 30 кадров в среднем. Но стоит опустить сглаживание MSAA до 4-кратного, как FPS значительно растет и в среднем составляет порядка 55 кадров. Так что на каких настройках играть? Решать исключительно вам. Средний, максимальный и минимальный FPS вы сейчас видите у себя на экране. Ну и для любителей майнинга я решил провести отдельный тест, где проверил в течение нескольких дней данную карту на майнинге Zcash. В среднем она давала порядка 715-750 солов в секунду. Но кто знает, тот поймет, много это или мало уже решайте сами. Итак, какие же впечатления у меня остались от работы с данной картой? Я люблю серию Extreme за ее хороший подход к охладу, за это просто гигантский плюс. Мне нравится приложение по управлению картой, оно на самом деле небольшое, но при этом удобное. У карты 4 года гарантии, это также большой плюс для покупателя. Ну и конечно же нельзя не упомянуть высокий заводской разгон, то есть высокие частоты как по графическому процессору, так и по видеопамяти. Что касается минусов, то это, как и обычно, толстота карты. Она занимает слишком много места и может закрывать M2 разъемы или другие PCI-Express. То есть разместить 2-3 карты в SLI в некоторых корпусах будет достаточно сложно. Хотя скажу честно, что протестить парочку или даже тройку таких карт в SLI-режиме было бы очень-очень интересно. Вот как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы по данной карте, то делитесь ими в комментариях. Если видео было для вас полезным и информативным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и также на нашу группу ВКонтакте, где скоро будут розыгрыши, посвященные тому, что каналу исполняется два года. Также вы можете делиться видео с друзьями, возможно для них это будет также интересным. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!